Фрукты Яблоко Груша Апельсин ЛИМОН БАНАН АНАНАС Киви Арбуз Гранат Дыня Хурма Мандарин Не забывай подписываться на канал и ставить лайк.